Всем привет остальным, здравствуйте! В этом ролике я покажу вам три способа, как повысить ваш FPS. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ведь это мотивирует меня делать новые ролики. Ну а мы начинаем... Первый способ это отключение автозагрузки приложений, которые запускаются вместе с запуском вашего компьютера. Для этого нам нужно кликнуть правой кнопкой мыши по панелике на рабочем столе, выбрать диспетчер задач. Изначально он у вас может выглядеть так. Чтобы это исправить, нужно нажать кнопку подробнее. Далее переходим в автозагрузку и выключаем те программы, которыми вы не пользуетесь и которые вы не хотите, чтобы загружались вместе с запуском вашего компьютера. Чтобы это сделать, кликните правой кнопкой мыши по программе и нажмите Отключить. Либо же вы можете нажать эту кнопку справа снизу. Следующий способ это включение высокой производительности. Для этого в поиске нам нужно написать панель управления, открыть ее и изначально она у вас может выглядеть не так, как у меня. Чтобы это исправить, справа сверху выбираем параметр «Мелкие значки» и находим пункт электропитания. Здесь открываем «Показывать дополнительные схемы» и там выбираем режим «Высокой производительности». Но мы не закрываем эту вкладку и справа находим синенький параметр «Настроить схемы электропитания». Нажимаем на него и выбираем пункт «Изменить дополнительные параметры питания». В этом пункте мы выбираем параметры USB, параметры временного отключения порта и выбираем пункт «Запрещено». Далее заходим в PCI-Express и выбираем «Отключено». Дальше заходим в минимальное состояние процессора и нам нужно выбрать 100%. Применяем все изменения и переходим к следующему способу. Следующий способ находится у нас в игре, и суть его заключается в том, что мы будем убирать кровь, пули и всю остальную грязь, которая копится на карте, с помощью нажатия одной кнопки на клавиатуре. Кнопка это может быть, конечно, и не одна, но суть заключается в том, что когда вы будете нажимать Shift или VSD... Все, вся грязь будет убираться с карты. Это также повысит ваш FPS и улучшит видимость ваших возможных противников. Все, что для этого нужно сделать, это зайти в описание и скопировать каждую команду по отдельности и вставить ее в консоль. Конечно же, если вы пользуетесь теми клавишами, которые там есть. То есть, например, если у вас на Shift забинжена не медленная ходьба, а прыжок, ну мало ли такие люди есть, да, то это к вам не подойдет. Я предпочитаю биндить данную команду на W, то есть идти вперед, потому что это самая популярная и часто используемая кнопка в игре. Что ж, на этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Как я это уже говорил. Всем пока. Остальным до свидания.